Солнце в Ганданте длится 6 дней, бывает раз в четыре месяца. Ганданта Солнца – это очень необычная Ганданта, так как Солнце в астрологии отображает наш Дух. Как это верно понять? Давайте разберем глубже три основных параметра, связанных с Солнцем. Первое. Солнце отображает нашу внутреннюю духовную суть, наши высшие духовные задачи, выражающиеся, прежде всего, через творческую энергию, когда мы создаем что-то такое, чего не было ранее. И в период гонданты Солнца важно активно пойти в изучение духовных параметров жизни. Важно активировать свое творческое начало в той сфере, в которой вы реализуете себя в данный момент времени. Второй параметр Солнца – это наша совесть. И во время ганданты важно особенно внимательно к ней прислушиваться и поступать по совести, иначе очень быстро прилетит обратно по кармической шапочке. И третий параметр Солнца символизирует тему естественного целительства. Оно даже экзальтирует именно в Накшатре Ашвине, шахте которой быстрое природное исцеление. Поэтому в дни ганданты Солнца углубляйтесь в эту тему как минимум, с ней познакомьтесь. Я могу с этим помочь, так как практикую целительство с 2007 года и даже обучаю тому, как активировать эту встроенную силу в каждом человеке. Напишите мне слова, хочу узнать о целительстве и получите вводный урок и мини консультацию лично от меня, это безоплатно. Желаю всем мудрости и благоприятного перехода, ведь ганданта это переход. Подписывайтесь на мой аккаунт Лидия Шакти, чтобы не пропустить про ганданты всех планет. Ищите их в актуальном вечном сторис с названием ганданты. Жду вас.